Так, наши мастера отбивают стопы. Палочки, ну-ка ну покажи. Круто эти крутится. Вот, профессиональный барабанщик становится профессиональным мануальщиком. Да, прямо с вот стопы, да. То есть мы стучим вот по вот этому месту, вот тут два сустава. Отбиваем именно вот этих вот. Вот эти суставы. Видите? Для восстановления таким способом... Плоскостопия продольного и поперечного. Вот это поперечное плоскостопия, когда провисают три вот этих пальца. Угу. Так, теперь растираем да, достаточно жестко. Вот так мы работаем с плоскостопием. Да-да-да, раскручиваем суставы. Раскручиваем, раскручиваем на тренинге у Академии интересных рецептных практик. Да, и прямо на свой указательный палец вот так вот отбиваем эту косточку. Плюсим. Ага, молодец. Mm -hmm. С силой перетираем пальчики. Это уже от поперечного плоскостопия. Прям жестко-жестко перемалываем пальчики. Не больно? Сильнее. Сильнее даже, да? Хорошо, хорошо. И растянули их в сторону, да. Вот так вот. И вот под таким подвергным углом вправляем пальчики. Сильнее, да. И забиваем пальцы, заколачиваем, исправляя продольная плоскостопие. Съезжаем. И проверяем, вот насколько там осталось уже, да? Ну, вот уже видно, складка там появилась, да. Mm -hmm. Большой палец и мизинец должны стыковаться. Тут, смотрите, уже остается вот буквально 2 миллиметрика. Не доработали. Ну, в следующий раз доработаем. Мы молодцы. Хо-хоу! С вами был Олег Алав Гудвин. Приходите к нам на тренинги. Хо-хоу!